Здравствуйте, друзья! Главное, что произошло за последние сутки, это то, что морской порт в Мариуполе пришел под контроль вооруженных сил России народной милиции ДНР. Там догорело и затонуло старое судно управление ВМСУ «Донбасс», провалилась и попытка сухогруза «Апачи» прорваться в море, порт Мариуполя. Не совсем понятно, кого все-таки хотят вывести из окруженной группировки, но усилия предпринимаются, как вы видите, неоднократные, с большими потерями, невзирая ни на что. Шансы у сухогруза пройти в порт, заякориться, принять на борт и после этого еще и выйти были практически нулевые. Тем не менее, они старательно пытались прорваться и остановились только когда получили снаряд в борт. Пострадавших нет, судно было задержано, досмотрено и сейчас конвоируется в Ейск. В самом Мариуполе на правом берегу отстреливаются из многоэтажек административных зданий по улице Лунина. Но группировки сейчас на Азовстале и Ильича разделены, мост между ними взорван, сообщить можно только вплавь, что нереально. Ну и, естественно, потихоньку сопротивление додавливается, хотя, опять же, это не день-два. Вот. Что касается второй новости по Краматорску, то уже подтверждено, что серийный номер ракеты, которая была выпущена по этому городу, выпущена вооруженными силами Украины, он совпадает с номерами, которые бы применялись. В СУ на Донбассе и ранее, в частности, по этой ракеты номер 915-79, а в 2015 году по Донбассу, конкретно по Алчевску и Логинова, были выпущены ракеты 91565-91566, и уже в это время были выпущены такие же по Дородянскому Мелитополю. То есть, как мы понимаем, одна и та же серия, и то, один и тот же владелец, одна и та же политика, собственно говоря, что по Донецку, что по к что стреляли конкретно по жилым домам. Ну и, похоже, не задалось наступление на Херсон. Я уже не знаю, какое по счету, но появился в интернете крик души. Цитата. «Обращаюсь ко всем с просьбой распространить. Нас не слышит командование 28-й бригады. Мы просим вывести из окружения войска, один из командиров туда за завел, еще один лавайский котел, нас бросило командование. Ну, посмотрим, что дальше будет кому-нибудь сдаваться». А вот Борис Джонсон странно с Зеленским фотографию сделал с петухами. Ну, честно говоря, странные люди. В Херсоне же площадь Небесные сотни вернулась и стала площадью свободы. Там закрыли портреты Небесные сотни, поднято очередной знамя Победы, колоры над зданием но поэтому почему-то оставили тризубец в центре площади. Ну, вот это необъяснимая до сих пор вещь, но тем не менее это так. Цитата. эта война должна быть выиграна на поле боя, сообщил глава евродипломатии Жозеп Барель. Но фактически речь идет все-таки не о том, чтобы сохранить киевский режим, а о уничтожении России, потому что мы прекрасно понимаем сохранение киевского режима в любом виде, на любой территории означает поражение России. Причем не военное поражение, а более существенное, потому что ну, проиграв, на Украине Москва неизбежно окажется в большей изоляции, чем сейчас. Масса колеблющихся стран, которые не присоединяются к санкциям и не заинтересованы в усилении Соединенных Штатов, по факту такого проигрыша, естественно, станут на сторону победителя, на сторону более сильного. Ну и Россию будут давить значительно более жестко, чем даже сейчас. Тем более мы же даем время противнику подготовиться к этому. Не только мы готовимся, но и они же тоже. Понимаете, То есть постепенный отказ от нефти, от газа критическая инфраструктура, все это будет делаться и дальше, вне зависимости от того, сколько продлится война. Но в любом случае, чем меньше удастся добиться, добиться России на этой территории, тем будет хуже. Ну и вот как раз киевский режим ввел полное торговое эмбарго на торговлю с Россией. По-моему, это вполне достаточное основание, чтобы прекратить транзит газа через территорию Украины. В конце концов, у европейцев останется газопровод через Белоруссию, есть работающий Северный поток и готовый к запуску Северный поток-2. И мис из британская разведка, передала в Генштаб ВСУ разведданные, данные, что Россия продолжает перебрасывать военных на Донбасс для подготовки к большой битве за Донбасс. По отчетам британской разведки, около 40 тысяч солдат уже сконцентрированы на границе. И каждый день прибывают 2-3 тысячи человек. Это не совсем бьется с более ранними данными о том, что там концентрируется 90-тысячная группировка. И наступление начнется только после этого. Потому что еще дополнительные 50 тысяч надо концентрировать как минимум 3-4 недели. А сроки британская разведка определила где-то 12-19 апреля. Посмотрим. И еще одна вещь, это из интервью Зеленского, тут действительно нужна цитата. Худшее, что слышал за последние дни, один из ведущих политиков Евросоюза попросил доказательств того, что военные преступления России в Буче не были инсценировкой. Это риторика, которая исходит из Кремля. А по-моему, это как раз соблюдение тех норм и законов, которые вообще-то действовали в Евросоюзе и на Западе до тех пор, пока не, не были сброшены маски. А именно, обвинять в том или ином преступлении кого-либо можно после вступившего в законную силу решения суда. Никакого расследования по Буче не проводилось. Требования Орбана, премьера министра Венгрии, провести международное расследование тоже канет в Туне. И это будет то же самое, что и со сбитым Боингом над Донбассом. Никто не задается вопросом, кто его туда послал и проложил этот маршрут. Но зато 7 лет можно было толочь воду ступе, рассказывая, что это сделала Россия, без всякого решения суда. Поэтому иллюзии здесь строить не надо. Никакие международные расследования ничего не изменят. Мы виноваты уже в одном том, что существуем. На этом пока все новости на этот час. Всего вам доброго. До свидания.